Ребят, я тут в не серии походил и нашел плюс-минус адекватное место для дома, ну как сказать, плюс-минус адекватное место. Я это плюс-минус адекватное место отстраивал сам и буду отстраивать. То есть тут рядом есть какой-то человек уже. Я не знаю, откуда он вообще тут взялся. Ну, в общем, я буду отстраивать свой остров сам. Конечно, дом мы с вами построить на этом острове не сможем, потому что область Привада, так скажем, она очень маленькая. И в не серии я буду расширять этот остров все-таки, чтобы у нас было место для Томкрафта и для Баба. Также в вне серии я уже начал какие-то элементарные изучения по Тамкрафту, То есть у нас тут уже есть магический верстак, стол исследований. Ну и какую-то базу в ботании. То есть у нас здесь лепестковый аптекарь и чистая маргаритка, которая превращает обычный камень в жизни камень. А дерево в жизни дерева. И кстати, спасибо тому человеку, который тут копался, потому что благодаря ему у меня практически выросли все мои... А вот эти вот посаженные мной культуры, я не знаю, как ты еще сказать-то. В этой серии мы с вами чуть-чуть изучим Крафт и начнем, точнее, продолжим уже изучать ботанию. Но для вас это только начало. Каких-то прям глобальных исследований в Крафте и в Батании я не делал, так что сегодня, я думаю, мы сами что-то да и сделаем. Это. Но у меня нет ресурсов. И для того, чтобы у меня были хоть какие-то ресурсы, нам нужно отправиться в шахту, а именно за железом, золотом и углем. Железом мне нужно для брони, уголь у нас топливо, а золотом мне нужно для таумкрафта, а именно для таумометра. Так, берем нашу палку, берем топор на всякий пожарный. Можно взять дерево, мало ли что случится. Еще возьмем лопату, каменную кирку. Ну и в принципе все, можно еще морковь взять. Но давайте ее лучше посадим. Сейчас посадим морковь здесь. И у нас все будет чики-пики. <пишут> Собственно, сейчас мы с вами отправляемся на поиски необходимых вещей. В принципе, мы можем уже отправляться. Но перед тем, как мы отправимся, давайте пропишем себе кит на еду, чтобы у нас была еда. И, в принципе, вот теперь уже мы можем отправляться. А, хотя нет, слушайте, давайте переплавим наше железо. У нас есть 9 слитков, и из этих 9 слитков мы можем сделать штанишки, наверное. Остальную часть мы оставим здесь. Берем штаны, берем нашу шляпу деда и вперед! А, ребят, с момента записи прошлого отрывка этой серии прошло примерно дня 2-3, наверное. За это время я чуть-чуть расширил нашу территорию, в принципе, и сейчас мы с вами можем спокойно отправляться в копательный мир для того, чтобы нафармить ресурсов. А еще у меня каша во рту, классно, да? Пока тут еще есть эта вся шняга, давайте посмотрим, не забрали ли еще все серебряные деревья, потому что я до этого ходил. Что-то прям вообще никаких деревьев не было. ё смотрите-ка, смотрите-ка, смотрите-ка, смотрите-ка. Так, сейчас будем драться, видимо. Ля-ля-ля, я сейчас, это знаете, Это месть. Это месть Эх, кто spider 50 хп ёб твою мать <плевью> так ладно а, ретрит чуть-чуть что-то я это переоценил видимо свои возможности немножечко так ладно давайте быстренько разломаем тут древесину серебряного дерева и получим собственно росток который нам необходим а где Саженцы? извините меня я уже сколько уже долблю это дерево о, саженец, саженец, саженец. Ура, мы можем не разрушать полностью всю листву остальных деревьев и оставить все-таки другим игрокам. Мы же не какие-то сволочи, да? Все-таки. Мы же не будем так подло поступать с ребятами, которым этот расток нужен точно так же, как и мне. Нам нужно какой-то... Чего? Окей, свиньи на деревьях, ноль вопросов. Вообще без Б. Оп-оп-оп-оп. А чуть не пропустил. Опа, тут у нас есть Айра, Терра и Орда. Ничего себе. Давай-давай. Блин, будет очень круто, если мы сможем наполнить палочку полностью в этой серии. Вот сказал, закончилось. Пипец, что делать? Ой, ёпт, твою мать. Ой, сын мамины. Подруги! А вот и моя копия. Вот скелет. Вот, вы знаете, у меня такие классные фотографии с Египта. О, посмотрите, тут кактусы есть, надо собрать. О, кстати, кстати, кстати, кстати, знаете что? В пустыне много узлов ауры можно встретить. Смотрим по карте, если что-то светится, значит там есть узел ауры. Это что за хрень? Это из какого мода вообще? Я не буду с ним сражаться, я недостаточно экипирован для схваток. Мне бы вообще в шахту надо, а я тут по поверхности шастаю. Пожалуйста, скажите, скажите мне, мои дорогие, что здесь ничего не лутали. Потому что если залутали, то это будет очень печально. Если грядки пустые, значит залутали. Вообще, <с> <Очень с> нормально живет чел. В принципе, можем походить с вами. О, тут есть картофель. Картофель нам нужен. Картофеля на моих грядках еще нет. Житель. Какой-то странный. Ты житель? А, он, короче, пчелами торгует. Как наркотиками. О. Ну, я же говорю, он под спидами какими-то. Слушайте, а там ночь не собирается случайно заканчивать... Заканчиваться, сори. Так, слушайте. Вот мы с вами походили, походили. У меня как бы вещей уже херово тучи без этого. Я, блядь, подумал, это какой-то моб. А этот вел... О! Какого черта? Вы видели? Это... WHTFAK! Это было неожиданно! Это было очень неожиданно! Я вам скажу так. Я чуть коньки не откинул. Вот это экшен! Это вообще. Слушайте, давайте реально я лучше домой схожу и складываю все нафармленное в сундук. Правда, у меня тут места не хватает, но сейчас будет. Так, ладно, снова отправляемся в копательный мир и идем уже на поиски нормальной и адекватной шахты. Потому что нам нужно золото. Потому что золото и Таумкрафт это два просто, не знаю, неразлучимых друга. Вот нет такого, чтобы можно было поиграть с Таумкрафтом, но при этом не добывать золото. Это невозможно, только если не изучать Таумкрафт. Два факела. Блин, жаль тут нет второй руки на самом-то деле. Инвалиды. Я с тобой дерево еще не взял, вообще классно Ладно, нам просто нужно найти золото Неужели это так сложно? Иди отсюда Пошел вон Вот тебе аквапарк Не, серьезно, что это за хрень? Какой-то елоу Короче, мы сами грибы собрали нет! Крипер, черт возьми Ты не пройдешь, мальчик мой е А че вы то Ой, я сейчас не очень выгодно. Положение пошел вон! Так и живем, блин. Было глупо пойти сюда без факелов на самом-то деле. У меня сейчас дерева нет с собой. Слушайте, а оно есть в Китстарте? Огромное спасибо! Боже мой, это так круто! Сейчас мы с вами сделаем факела. Ой, тут столько много железа, блин! У нас наконец-то с вами появится нормальная броня, которую мы еще зачаруем, классненько. Правда, я не знаю, как мы ее зачаруем, потому что у нас нет с вами алмазов, но я надеюсь, это пока что. Так, ребят, ну слушайте, в принципе, мы так хорошенько пошарились по шахтам. И у нас достаточно-таки много ресурсов нам нужных. Конечно, я не добыл столько золота, сколько планировал. Я вообще планировал штук 20-30, так точно. Вы слышали это? О! Ёб твою ма Ух твою налево Они заспавнились, заразы эти Я кирку выкинул одну, которая почти сломалась Дивайнер Эта гусеница, она ебанутая Я знаю, э, Не спрашивайте, откуда Просто знаю Да и, короче, в жопу, я домой Где там дом, домой О господи, вот это мы походили по шахтам в принципе, мы сами набрали достаточно большое количество ресурсов. Несколько раз я словил просто пердечный сриступ. Ух, предлагаю сделать еще одну печку. И у нас где-то тут должно было быть железо, на самом-то деле. Но, видимо, его тут как бы нет. Ладно, тогда давайте переплавим часть железа, чтобы сделать железную печь, если она здесь есть. Очень печально вот эта железная печь. Она... Она плавит медленнее вот этой обычной, зачем я потратил так много железа? На этот молот, на это все, какого черта, ватафак? Так, напомните мне, пожалуйста, что нам нужно для таумометра, где он там, кстати, находится, в изобретениях, насколько я помню. Вот, таумометр, нам понадобится два золотых слитка, одно стекло и два любых кристалла. Так как я еще хочу сразу сделать очки откровения, давайте мы с вами сделаем сразу три. Потому что один нужен для изучения предметов, другие два для того, чтобы видеть узлы ауры. Блин, мы должны изучать очки откровения, а аспектов-то у меня нет. Стекло, ледяные кристаллы, золотые слитки и Валя, у нас их три таумометра сейчас. И мы можем изучать... А, чтобы понять... Это вам нужно получше изучить людей. Спасибо за совет, но я интроверт. Так, ну и давайте с вами, наверное, напоследок изучим очки откровений, кстати. Так, опа, у нас тут копирование исследований оказывается. Ладно, это мы с вами чуть позже. Ну, либо я вне серии это изучу. У нас стало... Твэ? Эм, чайл. Окей. Сейчас мы с вами изучим очки откровения. Эм, вроде бы очки откровения касалось так просто. А тут у нас вопросительный знак. Ладно, мы сейчас все это быстренько с вами изучим. Так, очки откровений изучены. Сейчас мы их сами сделаем как раз таки. Смотрите, для очков нам понадобится 4 кожи, а кожи у меня как бы нет, потому что за коровами я не особо-то игнался. Два 2 таумометра, 2 золотых слитка, два золотых слитка, 4 кожи. И два метра. Готово. У нас теперь есть очки откровений, которые мне чуть-чуть не закрывают глаза. У меня все равно. Они, как знаете, как будто на лбу, и я какой-то китаец. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилась эта серия, не забывайте ставить лайки и делиться этим видео со своими друзьями. Всем удачи и всем пока.